Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в видеоролике мы с вами разберем, как можно подключить биржу Bybit к стакану C-Scalp либо к стакану Tiger Trade. Я так понимаю, у многих ребят стала биржа Binance недоступна, у белорусов эта биржа была априори недоступна, поэтому сегодня разберем такой альтернативный вариант, который ну ничем как бы не хуже. Так первым делом мы с вами переходим уже в раздел API и сразу вам скажу то, что вся эта уже информация по подключению у нас вышла в телеграм-канале MBAS Skype. Здесь ребята выложили гайды еще меня поэтому кому это интересно здесь также живой скринер и ссылка будет в описании переходим вот на эту вот вкладочку раздел api и здесь мы с вами должны создать новый api ключ нажимаем создать новый api ключ здесь вводим какое-либо название сразу ставим ордера позиции и больше здесь ничего уже указывать не нужно дальше нажимаем кнопку отправить здесь вводим код от аутентификации в данном случае у меня вот такой вот код здесь у нас уже появляется название API ключа сам api ключ API секрет и разрешение сразу с вами переходим в раздел настройки, для этого нам необходимо будет установить сам c либо Tiger Trade, это уже не важно все свои подключения, которые у меня есть, я прямо сейчас убираю, нажимаю Spot и нажимаю сразу бессрочные фьючерсы нажимаю на эту шестеренку, сразу ставлю автоподключение, вставляю API Key и сразу API секрет во второе поле, больше ничего здесь я ставить не буду, поэтому нажимаю обратно на эту шестеренку, точно такую же Процедуру повторяю с бессрочными фьючерсами API. Ключ также копирую и вот сюда вот вставляю вставляю автоподключение, сохранять пароль. Ну и собственно больше здесь мне также ничего не надо. Дальше, чтобы подключиться к этим биржам, я нажимаю вот на этот вот значок. Дважды нажал, жду когда загорится зеленым и все, тогда у нас по факту уже спот подключится. Если спот у кого-то будет не подключаться, лично у меня была такая проблема, просто ставлю э, в раздел просмотра и после этого нажимаю и все как бы без проблем у меня коннектится все, вроде с этим мы с вами сделали, нажимаем вкладку подтверждаем, переходим уже на бессрочные фьючерсы, вот те самые деривативы, бессрочные фьючерсы и выбираем, например, монету GST, 2.8 на данный момент дальше, чтобы нам торговать нам необходимо перейти со спотового кошелька на деривативные уже себе деньги вот у меня на спотовом там 20 долларов грубо говоря, я нажимаю все поэтому перевожу, теперь у меня на фьючерсах лежит примерно 21 доллар, по умолчанию насколько я знаю, на бирже Бабит стоит 10 плечо, но давайте посмотрим, сколько я смогу здесь зайти. Чтобы открыть монету, мы уже переходим э, непосредственно. Давайте откроем все, как у нас вообще будет. Изначально ставим первый стакан и добавляем сразу второй стакан. Снизу вот такая вот будет кнопка. После обновления это все непривычно, но довольно-таки быстро привыкается. Здесь нажимаем опять же плюсик и сразу выбираем, например, монету GST. Так, вводим GST usdt сразу вводим допустим spot переносим вот сюда и дальше сразу выбираем бессрочные фьючерсы и точно так же просто вот сюда вот переносим поэтому сразу у нас открываются вот так вот быстренько стаканы ничего тут думать не надо по факту все работает конечно есть разница между фьючами и спотом это все понятно теперь давайте проверим работает ли у нас вообще открытие сделки я возьму, например, откроюсь там на 15 долларов, точнее получится на 30 долларов, просто открываюсь по рынку на букву Т, все отлично, у меня сделка открылась. Я изначально немного неправильно посчитал, открылся я на 15 слотов, 15 слотов умножить на 2,9 грубо говоря, получается примерно объем на 43 доллара, вот вам и все, получается сделка у нас открылась, можно опять же добавиться в этой ситуации, вот опять же по рынку кинул еще 15 слотов на букву Т английскую и получается вот те самые заявочки я уже могу расставлять. И сейчас вы сами видите, то что вот это та же самая биржа Binance. На некоторых монетах, сразу могу сказать, ликвидности не так много, как на бирже Binance, поэтому есть огромные риски, то что вот такими вот шпильками вас, ребята, может выбивать. Поэтому торгуйте аккуратно, выбирайте такие более ликвидные монеты, потому что где у нас стаканы вот пустые, да, могут быть. У нас просто одним движением могут забирать вот эти вот все заявки. Как по мне, это просто agile Денег к этому вы должны быть готовы, поэтому предупрежден значит вооружен. Я думаю, как бы это все должно быть понятно. И сразу, как вы видите, здесь уже изменение в процентах довольно-таки большое по сравнению с биржей Binance, потому что опять же говорю, ликвидности немного все-таки маловато. Но в дальнейшем, когда многие ребята уже будут торговать и на бирже Байбит, я думаю, ликвидности будет побольше, поэтому спокойно можно будет также торговать и здесь. Если взять, например, те же активные инструменты, как, например, то же самое кардана, давайте добавим это у нас фьючерсы, и давайте кардана добавим на спот. Здесь уже ликвидность более-менее нормальная, поэтому, когда вы уже тут будете торговать, здесь уже таких как бы вопросов не будет. Не могу открыть сделку, потому что объем у меня здесь 588 лотов, это слишком, так скажем, большой объем, который мне прям, ну, не позволит скорее всего войти, поэтому ставлю примерно 30 лотов, и 30 лотов уже вот полностью мне открывается. Поэтому все, ребят, работает, можете пробовать позже сразу у нас отображается точка для входа. Здесь уже можно и померить. Кстати, и на сискальпе у нас появилась очень крутая штука, что мы сейчас можем открывать графики. И графики здесь максимально стали уже удобнее. Не то, что раньше. Теперь график можете так растянуть. Сразу поставить какие-либо уровни, которые вам нужны. И второй кнопкой мыши можно убрать вот этот вот водяной знак, который нам будет уже мешать. лично мне он мозолит глаза. И можно здесь же на второй кнопке мыши сразу выбрать линейку и померить расстояние, которое вы хотите взять поэтому все скальп тоже у нас потихоньку продвигается я пока не знаю где я буду продолжать вероятнее всего там же и торговал на тайгер трейде. но тайгер трейд к Бинансу подключается аналогичным образом поэтому по данной ситуации по данному подключению я думаю рассказывать уже больше нечего перевели деньги вот вам спокойно можно торговать плечи можете ставить здесь либо уже контролировать объемом которым открываете на биржа баббит и опять же повторюсь есть у нас такой замечательный телеграм-канал где информация выходит намного быстрее потому что ребята уже записали вот прям два гайда также выкладывают свои сделки это не сигналы это живой скринер чтобы вам показать где есть хорошая ситуация на которую можно обратить свое внимание всем большое ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если это видео для вас было полезным не забывайте ставить лайк чтобы это видео посмотрело как можно больше людей всем удачи всем профита счастья мира всем пока